Здравствуйте, друзья! Мое имя Александр Романовский. Я военный пенсионер. В настоящее время занимаюсь бизнесом в интернете. Я партнер очень крупной американской компании, с которой веду бизнес через систему Форсаж Инфо. Сетевым бизнесом начал заниматься только благодаря системе Форсаж, с которой я познакомился в ноябре 2017 года. Когда я детально изучил все возможности этой уникальной системы, для меня не возникал вопрос, начинать бизнес или нет. Ответ был один, однозначно да, начинать. И именно с системой Форсаж. Эта система выполняет практически 90% всей работы и коренным образом меняет представление о сетевом бизнесе вообще. Она и продает продукт, и продвигает бизнес, и самое главное, дает постоянный поток кандидатов. И вот в бизнесе я уже год. В «Жажде скорости» стал призером в двух номинациях – за личный товарооборот свыше 1000 CV баллов и автошип 180 CV. За время проведения «Жажды скорости» закрыл квалификацию «Нефрит». Уникальная система, отличный бизнес. Огромное спасибо всем, кто принял участие в ее создании.